А Слава Украине! А похоже, что ли? Не тебя казах. А зачем такой? А зачем такой Я тоже помню. Ну что... тебе? что... Ну и Я и что... Что тебе сделал Украина? Что ты поддерживаешь Украину? Я люблю Украину. Она честно воюет. Молодцы. В чем честность с Украиной? Вот в чем? Объясни. В чем объясни. А Путин хуй лон. Агрессивную войну ведет. Хуй его человек. Суки мог... когда говорю ему это? Все уже. Хана Путину. Можешь конкретно сказать, чем оккупант э, Россия? Россия? не бойте! Вы свободный казах и будете. Я в России живу. Я в России живу! Я куда? Ну, мы половину возьмем в свою землю, ты туда пойдешь и, и свободный казах не будешь. Где ты возьмешь? Где ты возьмешь? Ты озащит, блядь, с мной? Блядь, блядь. Блядь, блядь, Я с вами да, да, ты по-русски говори. По-русски говори. В России какие земли? В России какие земли? Ты, земли? ты не казах, не позор себя так. Нет, подожди. Ты Мангур. Нет, подожди. Какие земли? Мангур, какие ты? Земли, ты земли? Ты не казах. Там много земли Пол России. Ты не казах. Ариборг хочешь взять? Ариборг хочешь взять, что ли? А? а? А, чего? Если я с тобой показав. Если я с тобой по буду... если я с тобой по-казахски буду разговаривать, люди так не поймут. Русские, не поймут просто. Да. Ну нахуй мне русские, ебать, ты казах, я казах. Причем тут русские? Ты че под русским вот это, блядь, ложишься? Ты скажи, какие земли хочешь у России отжать? Да. России мы отражаем, мы это мы свою землю возьмем Да, там много России. Ну, скажи, там Оренбургские края, скажи, еще Челябинские края, скажи, да, это ваши места да? места, да? Челябинск, Оренбург, Астрахань, да, да, вот это Ну, ты знаешь себя? <сёк> <сёк> Такой сказочник, сказочник <сёк> Ты, ты что, ты сам уже знаешь, что уже генетически понимаешь это все и русские знают. Ты историю посмотри и узнаешь. Эти территории ваши, от того, что вы кочевали, да, казахи там кочевали в свое время, это не означает, что это ваши территории. Казахи кочевали, она кочевали не так, что она кочевали только на зимовку, на летних, вот так они кочевали. А так земли были все, все казахские долги. Да. С какого... Ты, по-моему, русский пропаганды послушался а историю. Российская история это враньё, это все да, Потом да. Россия, да, Российская Федерация потом упадет все, настоящая истинная история появится. Ну ты скажешь потом, бля, какой ты зомби был, бля. Ты русовый этот долблёт ты. С какого города ты? С какого города ты? Нахуй тебе надо. Ну, чтобы знать. Ну, чтобы знать. Ну, нахуй тебе надо. Не надо тебя за Мангуртом, не надо знать. Я вам, я вам Ты русский, я русским не говорю! <п directement> не понимаю <п�� why> тебя, русский! Ты меня сегодня весь день сделал, я, я, я буду сегодня радоваться над таким, как ты, который вот так и думает. Вот это разговор, не понимаю я! Иди отсюда! Мол, конечно, никогда не будет понимать. Ты мол, простой молсон, молсон. Пиши Тугальсем. Тугальсеешь, иди отсюда, мосям.